дорогие друзья мы продолжаем прохождение рейзинг 3 как бы извините что был без звука Занят был, работу извините это все просто каждый день на работе поэтому не мог ответить на это все так ну что ж говорю нам опять придется разделить а, как... давай идем ага. так пойдем Так, ладно, кончали Что у нас там по заданиям? Так, M. Журнал. Задание. Видите? пыль был, наверное, собирать, чтобы восстанавливать свою жизненную энергию. Типа того. Так, все собираем, потому что мы его... опа О, арбалет. Вау. Если у тебя недостаточно длинные пальцы, используй тонкие щипцы. Так тебе будет проще добраться до того, что ты хочешь. Щипцы может изготовить опытный кузнец. Один такой был на Таранисе. Его зовут Гордон. Я запомню это. Так, журнальчик записан, печка. Ну да, провиантик нужен. Ну давайте побыстренько быстренькому все это приготовим. И пойдем, пойдем. Ну, это на продажу Так, вот да. тут еще, немножечко есть еще интересный Нет, а, нет. Где-то тут ведьма должна быть, как я помню Да я раньше играл Или нет, или нет Сюда, сюда котенок отстань у меня нет мяса сюда. да здесь раньше вам да мы поняли брысь отсюда надоело мне по ногам ладить Что у нас тут? Камертон издавал звук, который для них был особенным. Этот звук сопровождал их песню и погружал их в транс. Но однажды ночью вор украл Камертон и сбежал в Колодор. Понятно. Ага, ну да. Так, ну вот это, конечно, очень ценный предмет. Так, где-то надо робкости накачать. Поэтому я не знаю, где... Я ничего не знаю о Вуду Да Главное, когда не знает, кто по -моему. Так Кошка, уйди от меня Надоело О, о, о, о Видите, да? Я даже не знал Так, ладно Собираем потому что тут не будет Наконец-то! Где тебя носило? Я давно тебя жду Я тоже рад тебя видеть Что за чушь? Где ты был? Искал клады на Крабовом берегу А почему так долго? Да пошел ты! Я там умер Что? Ну, я был мертвым что это значит? Давай-ка это обсудим. Пойдем. Расскажешь, что произошло? Пещера в скале. Не в скале. Она поднимается из глубины земли под действием сил царства мертвых. В конце пещеры портал из кристаллов. и теней использовали порталы, чтобы попасть на другую сторону. Через порталы они получают приказы от владык царства мертвых. Теневые гончие, не только. Через порталы проходят твари похуже. К сожалению, это не единственная наша проблема. В порт уже много недель не заходят корабли. Мы отрезаны от мира. По пути сюда мы видели флот кораблей-призраков. Кораблей-призраков? Это Ворон из Царства Мертвых. Я так и думал. Древнее проклятие настигло... Это не проклятие, это нападение. У кого может быть такая сила? Выясни это, пока они нас не прикончили. Мне нужны еда и снаряжение. Ты знаешь, что здесь творится. Разберись с гончами, пока они нас не поубивали. Прекрасно. Теневые гончие. Жить без них не могу. Ищи выживших. Они подскажут, где искать. Эти гончи чувствуют себя как дома. Сколько погибших? Пока я видел только труп оружейника Донована. Я не знаю, кто выжил. Помоги им, пока трупов не стало больше. Где сейчас мне искать теневых гончих? Посмотри на рынки и зайди в кузню Грейс. И посмотри на складе Флина. И на площади. Там сейчас Зак. Еще нескольких я видел, когда шел с западного берега. И Эмма сражается с ними на Восточном берегу. Я уже убил несколько теневых гонщих. Где именно? Я разобрался с теми, кто убил Донована. Он был лучшим оружейником на свете. Я встретил несколько гонщих, когда шел от западного берега. Надеюсь, ты их убил? Конечно. Молодец. Со складом я быстро разобрался. Со складом? Хорошо. Эх, могло и не выгореть. Молодец. Глуп острова лучше не соваться. Снова теневые кончи? Не только они. Демонические войны тоже были там до недавнего времени. Проклятие! Да откуда же они берутся? Откуда? С одного из кристальных порталов. Ты должен узнать, что за всем этим стоит и уничтожить. Я позабочусь о твоем кристальном портале. Было бы неплохо. Боюсь, город не выдержит новой резни. Ты знаешь, как уничтожить кристальный портал? Понятия не имею. Спроси чародея. Нам опять. Давай, идем. Ага. Я как всегда в своем репертуаре Нажал, блин Что ты творишь? Чувак, можно я почитаю Пиратские книжки? Да. Поверь мне, это добром не кончится Кольцо обмана О, знаете, это хорошо Это внушение помогает Огромное жилище Альварес. И я думал, старому пирату уже давно оттяпали башку. О, телепортационный камень то, что мне надо. То бишь по острову телепортироваться. Из-за долгов ему пришлось покинуть Антигуа. В последний вечер он рассказал всем, что нашел позолоченную пулю. И собирается на Таранис. А вернулся он с огромным мешком золота. Хм. Пирас. А, отлично. Нет, что не... тебе тут надо? Да что ты за мной ходишь? Что мне надо, что мне надо? Задание выполняю. Так, ладно. В портал пойдем отсюда. По-быстренькому. отлично конечно наверняка скучновато он будет но некоторые роди а, то я буду вырезать некоторые моменты потому что ну это самому даже мне тяжело порой о я забыл открыть прям забираю балбезно это нам пригодится так так так так что еще будем давать задание l а так мир теней так ну. Но... ладно побежали по этим отметкам все обдал Тут э, Тут кто-то есть! Кстати, а кто это говорил? Конечно. Тут э, Тут кто-то есть! А, кто то, кто -то говорил? Я откуда это говорил? Ну ладно, чуть-чуть, ладно. Здесь? А, Кто вон. здесь? Я. Покажи. Нам как раз нужно Ещё Покажи набирать. товар Тут как баг есть везде в играх Баг Это менять Покажи Нев... Нам немало надо Проверим Да, 300 патрончиков на манам Всё идёт. За всю игру такое не набирают вообще реально Почему? Потому что. Потому что я, кучу, здесь, я Хочешь что-то украсть, кради у других. Не сейчас. Прочь! Давай! Поли! Все, все, валю, валю, валю! Вы вот такие агрессивные. Пойдем по заданию, обезьянся Видите как реалистично это все сделано? Вот, подошел времени. Так, ладно, пуччисту пойдем. Кавянка да уймалась. Беда. Так, ладно, пойдемте потихоньку уничтожать все это дело. Сохранимся. с взлом замков а, -а, -а, -а ну вот это что я взял это прям балбезно это блин дебельная мышка ладно Как... У -у -у. Вау. Ой. Давай ко мне это оружие. Снаряжение. Меч. Сохранимся. Сейчас нападем на них. Проклятый иди! Master! и себе шляпу сделаю! А! А! А! А! А! А! Тени. Эта пещера новая. Я ее не помню. При виде нее мне хочется сражаться на другой стороне. Чего? Это не работает. Один раз всего можно использовать. Ладно, я понял. Ну а чем что мне что-то за оружие лучше, которое даёт? Только задание, вон там только, да? Так, телепортнимся. Так быстрее. Так, Ладно. Пойдем на кладбище здесь. Вот это я здесь не дал. Да. И это называется кладбищем. Видал я кладбище раза в четыре побольше. Там на каждый могильный камень было по четыре человека. А здесь только разбосаривание земли. Чего? Хвости? Задание даже. А Что-то такого не припоминаю. <свес> <свес> ну ладно, ну, ладно сейчас, сейчас, не сик, важно, все равно задание надо вот, проходить. <свес> так, поднимем кант. сюда, да? дай-ка мы все пытаемся, я считаю, на тот берег. Так, ладно. Втором вам закупить надо. Сейчас побольше посмотрим, так что. Так, ладно, я продать продать все вещи на продажу. Так, стоит, значит, неплохо. Витательные эти. Они мне все равно не нужны. Старая одежда нет. Старая обувь нет. Так, что мы еще выкинуть можем? То, что мы не пользуемся от слова совсем. Раболетная стрела. Пиши сюда. Темное оружие не то. Так, ракушки тоже не то. Так. Короче, вот это все ничего не нужно убирать, потому что это появилось. Кошечке, да, металл, она мне не, не нужна. Кузнечная это, нет? Все. Можешь... Посмотрим. Я не настолько хорош. Я не настолько хорош. Наш. Можно же подкачать бой. Так, лопкость рук увеличить. Магия это дух. Ловкость э -э -э, торговля. Народ. Вот. Кстати, вот это точно надо. Ближний бой подкачивать тоже надо. Проборность. Так, это выносливость тоже. Вот эти вот мы используем. В магии тоже. Все. Оно пригодится. Я. Посмотри. Пос... Научи меня выбивать хорошую скидку при торговле. <с... <с... <с...> Хорошо. Это Я не на. Здесь кстати, честно, тут вс надо прокачивать, то, что у тебя есть. Ты да? не калышь качество, потому что ты будешь в любом случае стал. Про... обучиться всему, потому что вот такой слабак. Русочки. Равиант. Мобильный адрес. Вообще, по факту там я могу идти на мобильный а, что... Что случилось? Ты была без сознания. Псы! Мерзкие псы! Ты должен... Мертвые собаки не кусают То есть? Их больше нет Спасибо Без твоей помощи я бы погибла Вот, прими это в знак моей благодарности Кажется, тебе это может пригодиться Что с тобой случилось? Когда я увидела, что эти существа напали на город Я решила спрятаться на восточном берегу Но я оказалась в ловушке а плавать ты не умеешь? Очень плохо. Я могла бы утонуть. Я приняла судьбу. Сейчас я чувствую приближение смерти. Мне уже недолго осталось. Как мне тебе помочь? Боюсь, для меня уже поздно. Ты все еще жива. Да, но надолго ли? Может быть есть лекарство? Я знаю старинный рецепт племени Шаганумби. Не знаю, получится ли, но надо попытаться. У меня есть почти все. Не хватает только заплесневелых костей и гнилых грибов. Ты знакома с туземцами Шаганумби? Да. Большинство товаров я получаю от них. Меня всегда занимало их мастерство Вуду. Меня тоже? И посмотри, чем я стал! А? Я, кажется, не вполне понимаю. Хорошо. Дух хочет молчания, но уста слабы. Лекарство. Глоток рома тебе тоже поможет. Предпочитаю собственные методы. Гнилые грибы тоже мне ингредиент. З... Ладно. И где искать эти вкусняшки? Поищи на пляже, рядом с местом, где на меня напали гончие. Семи гнилых грибов должно хватить. Я принесу тебе ингредиенты. Хорошо, я вернусь к себе. Ты сможешь найти меня там. Совсем неплохо. Так, это вот эти вот наверное? Да. Так, хорошенько надо смотреть, потому что это только такая. вроде роде я слепошарный, не скажу, что я не Так, просто подберём. посматриваем лекарства я принес ингредиенты спасибо я займусь зельем как только вернусь домой вот это тебе если тебя интересуют всякие диковинки посмотри мои товары можешь научить меня чему да я не настолько хорош. Что у тебя? Переживаешь из-за Скарлетт? Да. Почему? Я за нее отвечал. Из него каждое слово надо клещами вытягивать. Ты здесь чего-то ждешь? Ага. И чего же? Подходящего момента. Да объясни уже. Если ты дашь мне вставить хоть слово. На площади клятвы на крови сейчас несколько тварей, с которыми надо разобраться. Надратим задницы это мой профиль. <свят> я так и думал. Помоги мне справиться с этими существами, и я дам тебе сто золотых. Я готов. Давай выбьем их с площади клятвы на крови. Держи оружие наготове и следуй за мной. Тебе не убить, Площадь кляшла но... на крови, жертвенный алтарь на лугу, тени опускают землю, а вы разбиваем друг другу головы из закраденной картошки? Кому что больше надеешься. Похоже да. Мёртся, а? Охота? Я скорее уж по шее кому-нибудь надаю. С тварями на площади клятвы на крови покончено. Отлично. Вот твоя награда. Да, халява здесь прикольная. Вот он еще от портала. Отлично. Это еще Па, он К нему пойдем. Быстро, на этом задание выполнил. Очень быстро. А что сделалось? Я уже убил несколько теневых кончиков где именно? Двух на восточном берегу. Отлично. Площадь клятвы на крови очищена. Отлично. Эти беспокоили меня больше всего. Все. С теневыми гончами покончено. Отлично, мальчик мой. А я уж думал, что городу не выстоять. Да, было бы печально. Воистину. Поэтому надо все восстановить. Похоже, ты что-то придумал. Да, но нужна помощь. Свежая кровь. Мы не единственные, кто пытается выжить. Надо убедить остальных присоединиться. От своей судьбы не убежать, так что радуйся жизни, пока можешь. Скоро твоя душа будет моей. А как насчет снаряжения? У меня больше ничего нет. Это все? А чего ты ждал? Сейчас тяжелые времена. Да ладно. Что ж, хорошо. Вот еще кое-что. Если хочешь большего, парой гончих не отделаешься. Конечно. Союз с островом Антигуа пристанищем пиратов? Почему нет? Разве не мы спасали мир, когда титаны пытались уничтожить его? Разве не мы продолжали ходить в море до великого сражения с Марой? Э, мы? В каком, чтоб тебя, смысле мы? Согласен. Другие гильдии тоже не бездельничали. Поэтому важно с ними договориться. Кажется, это будет непросто. Да, самым сложным будет сохранять спокойствие. Мы не должны потерять все свои силы в первых стычках с воротом. Не подведи. Ты будешь говорить за всех нас. Приведи корабли других поселений в наш порт. Нам надо собрать достаточно сил, чтобы разбить флот призрачных кораблей. После мы сможем нанести ответный удар. Хорошо. Я попробую уговорить других капитанов заключить союз Антигуа. Отлично. А я подготовлю город к приему гостей. Надеюсь, они согласятся нам помочь в обороне Гавани. Раз уж ты здесь, можешь присоединиться к кому-нибудь из них. Их сила нам пригодится. Еще пара слов о союзе с пиратами. Слушаю. А ты сам? У тебя разве нет достойного корабля с командой матросов? После корабля Моргана тут не бросали якорь. Моргана, ты говоришь о корабле Слейна? Морган был на нем просто рулевым. Но после смерти Слейна он захватил власть на корабле. С тех пор он вершит разбой везде, где окажется. Какие фракции могут к нам присоединиться? Совет капитанов теряет силу. Любой, у кого есть корабль и кто умеет им командовать, нам пригодится. Я не делаю различий между туземцами с дубинками и магами с книгой заклинаний. Главное, чтобы они были готовы поддержать нас и выступить против призрачных кораблей. Понятно. Надо привлечь Моргана. Он и прежняя команда Слейна очень помогли бы нашему делу. Не стоит забивать себе голову. С тех пор, как Морган попробовал крови, он стал неуправляем. Ты его больше не узнаешь. Посмотрим. Я не хочу отказываться от такого прекрасного корабля. Как хочешь. Я с удовольствием полюбуюсь, как вы будете изводить друг друга. Где искать Моргана? Где угодно. Скорее всего, он сам тебя найдет. She